Привет всем, с вами Сергей Кочелин и очень короткая презентация по Live Trends Platinum. Это тот сервис, который предложит нашей компании сегодня на нашем международном ивенте. Вот небольшие детали, более подробная презентация будет позже. crowd представляет Live Trends Platinum. Это сервис по подписке, не выданный раньше. Вы можете выбирать среди миллионов отелей и познавайте мир. Итак, уникальное предложение на сегодняшний день. Годовая платиновая подписка на Live Trends. 59 евро в месяц стандартная обычная цена 99 евро в месяц предоплачена 12 месячная подписка 708 евро плюс двойные баллы которые вы получите если зарегистрируетесь до следующего мероприятия компании в сентябре включено экономит до 90 процентов на бронирование отелей Гарантия лучшей цены, найдете что-то лучше по цене, то компания вам вернет разницу. Специальные цены для отпуска, имеется в виду отпуск на 7-14, то есть недельный отпуск. Быстрый менеджмент паспорта и визы, это очень актуально. Плюс 24 балла в год в активном пользовательском пуле, то есть два балла в месяц дополнительно. Примеры экономии вы видите на этом примере, можете сами посмотреть, у кого уже установлен Life Trends. Также бонусы за каждого Life Trends мемба, то есть человека, которого пригласили на Life Trends. 24 бизнес очка, бизнес балла в год, пул для активных пользователей. Плюс 385 баллов в год бонуса клиентов, а также автоматическая квалификация на год на платиновый пропуск. В пулы идет 624 бизнес балла crowd rewards pool. 624 балла. идет Бизнес-балла идет пул пассивных доходов. И 684 бизнес-балла идет в пул для активных юзеров. Как купить членство в платиновое? Просто зайдите в ваш бэк-офис, зайдите в сесторы и нажмите кнопку, где написано Platinum membership, который находится сразу наверху вашего систора. Всего доброго. До свидания. С вами был Сергей Качелин. До следующих встреч.